Слушай, только что одобряла угу. эти вот комментарии на Ютубе. И интересно, там переписка случилась. Человек пишет, что ему такие мы, козлихи, не сказали, как от информационного поля услышать, как поправиться. я ему предложила все таки сконцентрировать внимание на себе и почувствовать, где это информационное поле находится, как она с ним разговаривает и есть ли оно. И ответ меня ошарашил: что, что почувствовать, надо, чтобы Поле ему сказал. Как мой здоров! Скажи, да, всю правду доложи. Дай мне инструкцию: Дай сколько инструкция. таблеток выпить, чтобы поправить и побольше. Круто! Ты знаешь, я иногда в шоке от таких комментариев. Я понимаю, что человек непонятно, что забыл на нашем канале, но вот этот вынос ответственности. Когда информационное поле где-то, он к нему никакого отношения не имеет. Но как только он к нему получит, это поле ему расскажет, как быть здоровым. При этом через посредников. Через посредников. Внимание. Обязательно надо сходить помолиться, таблеточку выпить, водочкой закусить еще что-нибудь, что Все, что ему посредник скажет или передаст посредник информацию. И, блин. Человек на самом деле на нашем канале в таком случае, я не знаю вообще, он залетный, что ли, получается? Он вообще залетный То, что он улетный, это Улетевший. Ну, просто прилететь, вот так, знаешь, такое чувство, прилетел, сел, ой, здесь говорят о что-то об информационном поле, дай-ка я спрошу. Понимаешь, когда мы говорим об э, поле, о, о сознании, вселенной, о вселенском разуме, вселенской силе, о божественном духе, о папе римском, еще о ком-то, это все вы на соответственности. Угу. Человек ленив, по своей природе. И человек не совершает действий, не берет ответственности за свою жизнь. И он ждет, что какое-то поле Какая-то вселенная, какой-то высший разум, Папа Римский, еще кто-то за него сделает. Ты знаешь, до абсурда доходит. Мне вчера э, попался ролик в ТикТоке, вот, просматривала, и тут раз вылетает какой-то фермер, э, показывает на там не не перепаханную траву и обращается к президенту. Почему президент ему не перепахал поле? Или там не решил вопросы, чтобы ему там кто-то оказал поддержку в этом вопросе. И я смотрю на это, и у меня глаза открываются широко. Это точно так же, как там где-то в Якутии или в Бурятии асфальт требовали, чтобы Путин положил им асфальт. Ты знаешь, я когда вот эти такие ролики вижу, у меня вот не складуха в голове. Люди, а вы представьте, что вы поедете там на какой-то саммит и так далее, будете вести переговоры, будете руководить там государством и так далее. Максимум, что вы можете, да, это пожрать потом, после того, как этот саммит закончится. А там только облажаться. И вы этих людей, которые могут на этом уровне, мешаете с грязью опускаете вынося на них ответственность за свою лень за то что вы тупо не положили этот асфальт тупо не перепахали это поле и так далее и максимум что эти люди могут сделать это дать вам люлей чтобы вы это сделали быстренько ускоренными темпами ну, потому что с такими они же идут за да так это запрос на люлей вот точно так же один в один у человека работает подсознание вот у человека он настолько ленив и предъявляет претензии к Богу, к вселенскому разуму и так далее, что этот вселенский разум, который в нем уже тупил от лени, и говорит, бля, я тебе сейчас вкачу. Интересно, левой пяткой тебе вкатить или, пятой, или правой? И куда? В какой орган, чтобы тебе там поболело побольше? То есть это безумие на самом деле. Это когда мозг атрофировался и не развивается. И вот на этом недоразвитии мозга приходят вот такие улетные мысли. Когда у человека кто-то что-то будет делать за него. А он, звезда кардебалета, будет играть в роль обращающегося за помощью, еще кого-то еще. Кого И на самом деле на разных уровнях вот это все работает. Я тебе приводила пример, как недавно в жизни видела человека, который просто манипулировал тем, что у него есть проблема с ребенком, что ребенок такой секой, там употребляет наркотики, а вот он такой страдающий, и он этим двери открывал. Это вторичная выгода. Вторичная во всем не взять ответственности, а вынести на кого-то. Главное, чтобы этот кто-то был вынесен, и неважно кто, и ему можно было предъявить, а самому не брать на себя ответственность. И тогда получается в таком случае на самом деле, да, вот я сидела, слушала, в таком случае один единственный вариант. Это люли. А люли, люли. могут быть какие болезни. А Боль. если она еще смертельная, это вообще просто подбрасывает человека, да. И заставляет двигаться. Да, да. очень быстро. Да. Хоть какой-то выброс эмоций, между прочим. Ты знаешь, и здесь болезнь как ставит перед выбором человека. Либо ты осознаешь благодарность к тому, что ты имеешь, и начнешь работать, начнешь двигаться. Именно движение определяет жизнь. Начнешь жить. Да. Хотя бы что-то поменяешь в своей жизни. Либо ты будешь болеть, и тогда подсознание само заменит тело, и новое тело будет двигаться. Дети все в движении. Да. То есть э, сознание должно течь. Сознанию надо движение. И если ты отупел и, ленил, и обленился настолько, что ты больше не дееспособен, значит, оно тебе помогает поменять тело. Вот тебе боль, вот тебе болезнь. И неважно, каким а образом выбор она при этом войдет. За тобой. Да. да? Но самое интересное, что? что вот этот, этот же момент боли. Получается, человек выбирает сам, не осознавая да. его, на неблагодарности, через обвинения и через обиды, через манипуляции. Да, на выносе и обида и манипуляция. В на манипуляции, манипуляция, да. да а наше общество все построено да. на манипуляциях, mm. то есть заведомо попытка управлять сознанием другого человека, это попытка сделать ловушку паразитарную чтобы подсесть на это сознание. И все, и начинаются вот эти заморочки, начинаются тупые игры. Знаешь, как биты не битого везет? Да, битый, Вот эта сказка, в чистом uh -huh. виде, биты не битого везет. Так создаются эти ловушки, так создается игра. И все измельчается, измельчается. Все вот прям чувствуется, как эти игры, они прям мель, мельче, мельче. То есть я имею в виду ниже, ниже, примитивнее, примитивнее, примитивнее. Да, примитивнее. Да, да. Все, вот. И потом это все заканчивается. Знаешь, как такое болото? Бульк, бульк, да, бульк, да. бульк. И тут же идет это религиозное. Смирись, смирись, не булькай больше. Все, ты уже да. в нирване. Уже не надо тебе вообще булькать, тебе жизнь вообще не нужна, она тебе ни к чему. И инкарнировать тебе больше не надо. Все, ты уже отработанный переработанный перегной. Угу. А, и так сознание выходит из игры. И сейчас, кстати, очень много сознания выходит из игры. Да, сейчас идет именно именно Очищение сознания, освобождение, очищение, освобождение, от, освобождение. Этого, от этого пласта низкочастотного да. И это выбор человека, который не осознается. Кстати, а осознать человеку как? Вот смотри, мы на этой неделе провели цикл курсов невероятных. Я считаю, эту неделю, которая была у нас... Она просто но, но это волшебная, я по-другому не могу сказать. Она волшебная, но ну, вот смотри, какая тема после нее всплывает. Во-первых, тема здоровья, <связывая> да, то есть зачистки болезней, когда подсознанию болезнь как таковая больше не нужна, потому что ты перестаешь быть паразитом, <связывая> ты перестаешь быть вирусом в большем масштабе, во вселенском масштабе, у тебя включается осознанность. Это один момент, и тогда твоему подсознанию уже не надо тебя наказывать болезнью, да или чтобы этот механизм включался в тебя. Вот. А второй момент – это время. Угу. Все, что связано со временем, с управлением временем. Все, что связано с продолжительностью жизни угу. и с продолжительностью отведенного времени на определенные игры. Угу. Что ты хочешь, чтобы у тебя происходило быстро, что ты хочешь, чтобы у тебя завершилось, что ты хочешь, чтобы у тебя развернулось. Это, по сути дела, уже элементы управления реальностью абсолютно осознанные. Угу. Но они как таковые вообще невозможны, вообще невозможны. Пока человек не осознал механизм вина-благодарность, Пока, а его ты не можешь осознать, пока ты не осознаешь обиду, а ее ты не можешь осознать, пока ты не осознаешь зависть, а ее ты не можешь осознать, пока ты не осознаешь жадность, а ее ты не можешь осознать, пока ты не проработаешь подавленную злость. И пфф, вот он букет. А теперь смотри, сколько людей готовы вообще настолько глубоко разобраться с собой. Вот пример. Я тебе вчера пересылала, или позавчера пересылала письмо мужика, а ты ответила мне, я ему, кстати, сбросила, очень сильно сдавленная злость, обида, обвинение, все настолько концентрируется и контролируется там в нем, и он не готов с этим проститься. Смотри, у человека уже боль, он уже чувствовал облегчение, да, уже лучше стало, а потом возвращается. Почему угу. возвращается? Потому что, подожди, ты продолжаешь гадить под себя. И, соответственно, жопа болит. Ну, потому что она гниет. Давай разберемся, как не гадить. А для этого надо разобрать вот эти пласты. Насколько человек готов вообще это разбирать? Не, не готов. готов. Не готов. Не готов вообще. И я осознаю, что не готов. И мне сегодня очень хорошо, вот когда я зависла вот на, над этими рассуждениями, очень хорошо подсветила Айгель. Да? Мама, которая написала, она там написала про книги. Она начала а, да. читать книги по чату да. мам. Да, да, да. И я понимаю, что книги по чату мам – это для тех, кто не готов работать нормально, не готов развивать мозг, не готов, ему он не интересен сам себе. Но разговор мам со сознаниями. Знаешь, как это как люди смотрят через стекло за чужой жизнью. «А, вот этот сказал, как мелодраму смотрит, этот сказал, вот, вот на этот человек готов. правильное слово мелодрама, да, да, готов. За чужой жизнью наблюдать. Угу. Свою менять не готов, а за чужой готов. Вот книги по чату мам, они угу. примерно такие же. Я сегодня мужу сказала, говорю, слышишь, мы затянули издание трех следующих, давай-ка мы сейчас за осень их сделаем и отдадим в издание, и чтобы они появились. Потому что реально они для начинающих работают. Угу. Потому что э, человек готов наблюдать за чужой жизнью, но при этом, когда он читает, он понимает: "Да у меня же такая же лажа. И здесь у меня такая же лажа, и здесь у меня такая же лажа. Знаешь, готов наблюдать за чужой жизнью, но здесь, смотри, какая еще штука есть. Здесь э, круто начать с этого, да. Там человек, который не готов пока работать с собой, готов наблюдать, но вовремя сойти. Вовремя сойти с наблюдения за чужой жизнью, а войти в Самостоятельную работу. Да. да, да, да, Но это следующий шаг. Это на самом деле очень большой шаг. Войти самому в свою жизнь. В свою жизнь. И начать жить свою жизнь. Ты посмотри, сколько людей вообще своей жизнью живут так. Угу. Роботы, автоматы. Ро роботы, автоматы. Просто смотришь, наверное, даже вчера или позавчера с мужем гуляли. Ну, просто мы гуляли и как бы. А, и с дочкой тоже, да. И я, они же мои темы мы так сильно не обсуждаем. Но просто шла женщина впереди, но я не могла им не показать, и они согласились. Вот натурально. Знаешь, как завели вот механически, причем так, завели игрушечку. И она топ топ то -топ, только часики, топ-топ. Прям видно в глазах даже. Это туп-топ-топ. -топ -топ. Топ-топ-топ. Чёрт, человек куда то человек куда-то шел. Автомат. Автомат. Так даже подход, смотри, про объективную реальность, когда человек говорит, что есть некая объективная реальность. И если ты ему говоришь, что это реальность твоя, и что есть только субъективная реальность, никакой объективной не существует, он тебя считает сумасшедшим. Более того, вот у нас вчера с мужем состоялся интересный разговор в машине. Мы проезжали по Мстиславлю, и шла женщина. И э, у нее было странное лицо, и так как э, мы проезжали, во-первых, на, на скорость была, во-вторых, расстояние было. Но я увидела, мне показалось, что у нее маска надета телесного цвета на лице. А, и я ему говорю, э, такое ощущение, говорю, что у человека маска на лице была одета, говорю, лицо какое-то странное. А, и вдруг он переходит на объективную реальность и говорит, а в объективной реальности у этого человека заболевание. Говорит, и это заболевание, там, рожа или как-то оно там называется, говорит, вот привело к таким искажениям на лице. Я говорю, подожди, в какой объективной реальности? Давай разберемся. Говорю, вот сейчас есть твоя реальность, есть моя реальность. В моей реальности я на скорости и восприняла, что лицо, я вижу, что изменено, что я не вижу нормального рта, и нижней части лица нормально не вижу, и у меня мой мозг дорисовал маску телесного мозг. цвета. Угу. А, в силу того, что у меня там зрение, определенные наводки, определенное восприятие, определенный опыт, я не могу на основании моих данных допустить, что у человека там рожа, например. Я не видела никогда в жизни рожи. И при этом время мало было. И при да? этом было мало времени, чтобы это рассмотреть, чтобы увидеть. А, говорю, то есть, в моем восприятии я вижу человека здорового в маске. Говорю, в твоем восприятии ты знаешь в силу того, что ты там выходец из этого города, что, возможно, это там какая-то знакомая, там седьмая вода на киселе. Возможно, возможно. Говорю, ты знаешь, что есть такое заболевание, есть человек с таким заболеванием. И, увидев этого человека, ты воспринимаешь это как заболевание. Говорю, ну, перед этим этому предшествовало, что в твоем восприятии есть дополнительная информация. Вот этот слой. Говорю, теперь смотри, возьмем, если бы этого человека вышло, попыталась увидеть свекровь, которой 90 лет, да, и который один глаз уже не видит, а второй видит плохо, и который очень плохо слышит, потому что в силу возраста она так воспринимает мир. Восприняла ли бы она вообще лицо этого человека? Нет, вообще бы это лицо отсутствовало. То есть в реальности свекрови, Возможно, и есть в воспоминаниях этот человек, но сопоставить и воспринять, она бы вообще не восприняла. В моей реальности это человек в маске, в твоей реальности это человек без маски. Он с рожей. Говорю, расскажи про объективную реальность, где она. Если я буду со своей реальностью общаться со своими знакомыми, их может быть миллион, и это будет человек в маске ты будешь общаться с мастиславцами и так далее, и они знают этого человека, для вас это будет человек с рожей. Я говорю, какая объективная реальность? Где она? Где она? Ты мне расскажи, где она? В чьей голове она будет? Она будет в зависимости от того, кто в каком общении будет. Да, Знаешь так, кто, да, да, да, да, у кого объективная эта реальность, кто из них вот э, скажет тебе так, как оно есть, да? Как оно правильно? Вот найди мне то информационное поле, которое скажет мне, как мне быть здоровым. Угу. Это право на соответственности, Да. А на самом деле у нас у каждого в голове творится своя реальность. И в зависимости от того, как мы ее творим, как мы исходим из нашего зрения, слуха, из нашего восприятия, да? как мы воспринимаем других людей. Вот тебе возьми вот тот опыт здесь как раз. Какой от, у тебя опыт? Какой опыт жизненный? Да. Та информация, которая внутри тебя, на какую ты опираешься. Да. И опять-таки, в каком состоянии ты пребываешь? Да. Если ты пребываешь э, в состоянии э, где-то стресса, где-то подавление где-то еще чего-то у тебя твой ум дорисует все что угодно будет из этих красок из этих Именно красок из этих. да на исходя из того состояния в котором находишься ты тут вообще настолько это очевидно и когда говорят объективно это вот так объективно это, просто, это опираясь ну, на опыт это ну вот Просто На не... свой собственный. Настолько. А сколько их? А смотри, в Турции тоже было. Помнишь, мы проходили по перцу, и там до этого наши все время сидели, там в карты играли. А потом там сидела а, точно да, так же семья, да. и мы проходим, и я им что-то бросаю про игру да, в карты, да, да. а они, кажется, а не играют в карты. А мы не играем, а мы пирт, не играем да. в карты, да. А у меня четко, я вижу, что они играют в карты, потому что перед этим три дня там сидели, играли У да, тебя уже сфотографировалась уже картинка? Уже сфотографировалась картинка, да. И да. идет наложение... О, похоже и все да идет наложение реальности и все не совпадает а если потом проходить да проходил там люди играли в карты потому что в опыте был мы У -у -у. опираемся все время на свой опыт конечно и этот опыт нам создает иллюзию этой объективности именно иллюзию именно иллюзию а человек на эту объективность опирается. выносит ответственность и опирается. и опирается и будет утверждать и будет э -э защищать причем, ты знаешь, сейчас, когда опираются на какие-то научные факты, еще на что-то, это выглядит так смешно. Я сегодня, опять-таки, вот этот ролик э, Сати, в э, последнее время, я когда вижу его ролики, вот он напоминает Петросяна на самом деле, не психолога, да четко. нет. Четко Петросяна и э, вот выступление э, такого шоу формата. Э, он взял себе такую, да, и в ней прям... 80% женщин, потом посидел, нет, 60%. научно доказано, 60% женщин после замужества перестают заниматься оральным сексом. Подожди, кто считал? Наука да. доказала? Как наука доказала? Да. Ты мне расскажи, они в постель залазили, они в рот брали, или что, что, что, как они могли доказать, какой процент женщин занимается. Они ездили в племя бумба и спали вместе с ними. У меня тоже сразу на это реакция была: кто, где, когда это посчитал, откуда? Безумие, безумие. Главное сказать, наука все да. посчитала. Научный факт, объективный и факт. Сразу просто. И свято человек так ты и все, у глаза у него, как у вот вот как у тинь, кролика. Вот это у него сразу, да, так тинь. да. Будет исполнено. И по, при этом у половины человечества наука доказала, ты глаза, как у кролика, у второй половины а, по Библии так полагается. Да, и и ты тоже все, ты не глаза, спорьте. как у кролика. Не спорьте, смиритесь, больше не булькайте. Вы уже все, вас уже размазало, вы уже в перегное. И так это очевидно вообще. Казалось, простые вещи проговариваем вслух. Всего лишь, знаешь, как про, задуматься, почувствовать, да, как этому уже... Почувствовать. почувствуй, Где мне надо взять эти чувства? В жуте, блин, если у тебя мозгов нету. надо чтобы мне экран сказал, информационный экран мне сказал, как мне делать. Малахова с мочой. Выпей стакан, мочите, полегчает, блин. Смотри, информационный экран. А ты вот, а задумывался ты, что этот информационный экран – это твое зеркало? Тебе показывает. показывает, насколько ты безответственен насколько угу. ты ушел от себя и вообще не отвечаешь за свою жизнь. Тебя, тебя нет. нет. Ты пустое место. У тебя есть все что угодно, у тебя есть информационное поле, а тебя нет. А тебя нет, потому что в это время ты булькаешь в своей вине, обиде, злости, жадности, зависти, гордыне. Вот во всем этом булькаешь. Вот, вот, вот, весь спектр. Ты просто булькаешь. И потом смирись, смирись, умри, умри, умри. Вот смирись и умри это одно и то же. Да, да. Больше не булька. А самому шевелиться нет. Самому жить нет, выйти из этого булька нет. А самому там максимум тепло. это предъявить претензию. Почему Путин не положил мне дорогу? А этот, почему не вскопал наш? Ему там не вспахал безумие, безумие вообще, безумие в крайней степени. При этом, смотри, если взять вот э, как в жизни именно конкретную какую-нибудь ситуацию, ту же с дорогой там или чем-то там не, прилож... не проложил, человек скажет: так вот а как, как в таких случаях? А кому же еще предъявлять, да? И даже мысли не допускается э, взять на себя ответственность э, и начать действовать в эту сторону. То есть э, Идти туда, где конкретно этим занимаются. Поговорить, Даже... сфотографировать. Да. Вполне возможно, что есть федеральный Про... фонд, который выделит да. средства. И все это проявится. Проявиться, да. А человек нет. Он лучше вот спрячется и будет обвинять, как кам -кам за забором. Да, все. Да. Так оно гав-гав за забором, ты посмотри, оно так и получается. Вот эти статьи, преследования меня, которые сразу открываешь, если прогуглить да, Наталья да, да, Зайцева, да, да, инфодайнг, сразу Наталья Зайцева, мошенник, мошенница. Кто гавкает? Угу. Вот те, кто спрятался, те и гавкают. Угу. И это один человек, по сути дела, который выступает от религии. И при этом мы уже знаем, Почему? Yes. Ну, потому что, а как религия может молчать, когда ты просто показываешь ту роль, которую она составляет в деградации человечества? Это масштаб человечества, деградация. Это болезни. Государство тратит на болезни деньги, и они конкретно их развивают за счет выноса ответственности, за счет того, что они стали посредником между Богом и человеком. Они разделили человека, вот она шизофрения, вот он безумие. Бог в человеке, а надо было выделить его из себя и поставить себя между ними, сказать, я буду черными ритуалами Тем, вершить. Говорить, и пошла черная магия сказать. в цирковом обличье. Вот оно. Да как об этом не говорить, слух? Это безумие, люди, очнитесь. Это безумие в чистом виде. Угу. Сегодня в чате дач нам написали перед деревней, как там написали, перед деревней чертяж, поставили крест, что, чем, чем руководствовались или там что там вело людей? Чем руководствовались люди, когда это делали? Чем безумием? Что их вело? Безумие вело их к таким действиям. А на самом деле, зачем Зачем крест ставить у въезда в коттеджный поселок? Зачем крест ставить? Это на себе крест так ставить. Вот зачем крест ставить на своей жизни? Крест на это своей жизни Я, поставить. получается, еду в свое, там, где живу. Я на этом через... поставлю крест, да, крест, как на могилу. Там, как да. на могилу, да. Для меня теперь этот населенный пункт – могила. Жизнь – моя могила. Смотри, вот очевидно. Открой крышку гроба, блин, вылезь из этой крышки. Хватит тебе под этой крышкой спать. Честное слово, так и хочется сказать. И тогда а кто очевидно. спит? Вот зомби и спят, да. вампиры и спят. Да. Вот поэтому мы и говорим, из мира мертвых да. вот этот вот мир видится, да. как миром зомби, спящих и... Безжизненных это трупы, да, скелеты шкафов. Так и есть. Вот, и да, жизнь полностью руководствуется он... скелетами шкафов, кармой. Да. Робот, Человек-робот из кармы полностью живет, потому что... А где свет, где солнце? Нету Блин. жизни. Пора просыпаться, пора просыпаться. Пора эту крышку гробы снимать. Это ограничение. Я верю, что в Беларуси будет разум Что отсюда пойдет разум Просто нету Потому больше он, не он уже здесь есть Начинается движение отсюда И я верю, что отсюда свет пойдет угу. Настолько, что а, да. Потому что именно здесь Кстати, именно здесь сколько я уже людей за последнее время встретила, те, которые говорят, что они уже знают, что такое инфодайинг, им интересно то, чем мы занимаемся, и им интересно книги читать, и я удивлена, что вот в народе, именно в народе поддержка инфодайинга здесь, в Минске, встречаешь людей, а тебе говорят просто спасибо, и просто невероятно. А еще, знаешь, невероятно, вчера увидела ролик, кстати, Мои земляки, получается, по Солигорском, ребята, сады сейчас же яблоками все завалено. И люди там, кто-то там, опять-таки, претензии предъявлял, что там государство не собирает или там дешево собирает эти яблоки на сок и так далее, и так далее. А там, ребята, просто вот сад... Они поставили столик, поставили весы, поставили яблоки, плюс яблони рядом. Ты можешь брать сколько угодно и можешь оставить там 10 копеечек за килограмм, можешь сколько хочешь оставить денег. Поставили баночку для денежек. Сколько соберут, столько соберут. Кто хочешь, собирай яблоки. Немецкая система. То есть мы когда-то говорили, о, в Германии так круто. да? Или вот в США про мандарины точно так же. Сын рассказывал, что точно так же покупал мандарины. А вот ехал, и там мандарины можешь пойти нарвать, оставить, взвесить, оставить денежку на месте и уехать. И вчера, читаю, у нас ребятам по Целигорскому точно так же поставили, и точно так же, кому нужны яблоки, остановились, купили по 10 копеек и поехали. И все это на доверие, и все это на благодарность. Хорошо, и они как... не стали закапывать так этой вот, и Главное, перейдем потом на, на эту тему, ну, запишем по другому подкаст. А, как раз таки, так вот, хорошо, когда пример берется... Действительно, пример, который полезен. Полезен, да. Вот, вот это есть полезное, действительно, который как на на жизнь, то есть на рассвет, на, на, дверь, на развитие. Вот это пример, да. А когда мы берем примеры, которые на зажать, то здесь уже, конечно, идет... Конечно, любовь – это свобода. Да, да. Свобода, именно через свободу... Вот они через благодарности вот эти. Вот она благодарность. Так получается, смотри, ты ведь эти 10 копеек не отномируешь ценообразованием, ничем. И человек может обмануть, может не... это на его совести. Да, а кто-то не 10 копеек, кто-то захочет несколько рублей оставить. Угу. Это все на благодарности. Это все, это то, о чем мы говорим. Это... Надо переходить да. с должен и виновен в благодарю. Да. Это реально о развитии. Это, это правильный подход. И в психике именно такой механизм и работает. Механизм благодарности. И на благодарности ты не закапываешь, не хоронишь, не портишь свой труд, который ты вырастил, ты создал. На благодар... И невозможно благодарность отконтролировать. Это, потому да. что она от души, это свобода. Ты тогда ценишь себя и ценишь, естественно, и ценишь другого. другого. И тогда вин-вин выигрывают да. оба. Да. А когда все зажато, когда зажимается, я вчера… Тогда развивается воровство. Да, тогда воровство развивается. Я вчера ходила там в Мстиславле, когда были, на рынок съездили, там бабули картошки надо было купить, и мы прогулялись по рынку. Я ходила, смотрела, как предприниматели выживают сейчас. И ты знаешь, у меня была одна мысль, что люди, которые сейчас там говорят о повышении налогов, например, с января… Вот их бы надо было отправить на такие рынки, чтобы 100%. они погуляли и походили там, чтобы увидели. Например, Даже вот… На рынке их бы вообще вот… Вот, например, в этом городке, городок-то небольшой, но городок очень уютный, очень исторический, реально классный. Вот это для туризма городок великолепный. И там работы как таковой нету. И получается, и магазинов как таковых нету. Там из продовольственных хороший один магазин Европовский, все остальные магазины э, качество не очень. <сёк> и э, ту же самую одежду купить, обувь, купить и так далее люди неделю ждут чтобы сходить на рынок. На рынок раз в неделю съезжается со всех окрестных городов и деревень все предпринимательство. И вот оно там торгует, причем торгует там, наверное, с 6 или 7 утра, наверное, до часа дня, и потом на возах прямо разъезжаются. Знаешь, вот это смотришь, там лошадь, возы поехали там предприниматели в линской деревне. Ржачно, но что есть. Мерседес лошадь. Да. И понимаешь, вот если это все обрубить сейчас на то а как будет жить этот город, где они одежду будут брать, где они, где они, это тогда уже вводить систему распределения, это мы вернемся вообще в 20-е годы, это страшнейшая вот деградация. деградация. Это страшнейший отброс назад. То есть, когда какие-то налоговые мероприятия принимаются, глядя на Минск, это неправильно. Надо вот этих людей, которые принимают законы, отправиться вот в эти мелкие города, да. чтобы они там побыли посмотрели на самом а деле. у меня такое чувство, что вообще, вот когда принимаются вот такие законы, то, знаешь, я, я честно скажу, по мне, я вот как я чувствую, это принято, знаешь, как сидит человек, на работе нечем заняться уже в телефоне он там посидел где-то в интернете да но надо же проявиться он проявляется вот просто вот просто проявляется так вот ему хочется сделать вот такое и уже тогда все аплодируют ему все вот у меня такое честно скажу здесь нет разума нет разума нет разума нет ну просто его но ну, это это ну, очевидно неразумно для любого мне кажется человека неразумное Неразумный подход. Вот надо отправлять, чтобы даже пожить, я бы сказала, пожить носицок в этом. И тогда ты чтобы тебе что понадобились продукты, показать. чтобы тебе понадобилась одежда, да. чтобы тебе понадобились какие-то вещи, и ты понял, что ты их можешь купить раз в неделю да. у этих предпринимателей, которые привезут, а все остальное время ты не можешь их купить. А если там а, что-то там а, в хозяйственных или еще где-то магазинах, то это будет другого качества за другие деньги. Uh -huh. А заработать там достаточно сложно. И тогда захочется там и агроэкотуризм развивать, и все остальное. Кстати, касательно агроэкотуризма, uh -huh. там в окрестностях две агроэкосадьбы, где можно остановиться, переночевать. И я каждый раз думала, почему так мало. Вот ты едешь туда, ну, благо у меня сейчас свекровь жива, а потом же там же останутся родственники, там останутся могилы, а больше никого не останется, больше у нас там никого нету, А свекрови 90 лет, да? А потом мне туда приехать, где мне остановиться? А негде. А реально, вот он агроэкотуризм, то, что должно быть. А ты думаешь, сколько людей живут в Минске, у кого вот так родня умирает, и все, потом тебе приехать никому. Тебе надо, либо гостиница. Ты знаешь, ты сейчас поешь такую это... штуку, действительно так. У меня деревня детства вот была, куда меня на лето отправляли родители. Место ну такое красивое. Оно среди леса, оно там вообще такое там чистейшая природа. И сейчас, вот действительно, нет никого, да. А я бы с удовольствием. В этих местах на недельку бы на две, вот на агроусадьбе у кого-то, если бы там была. Если да, бы А сейчас их -то вырубают щас, сказала, тоже Классно, на самом деле. Потому что если приехать, мне негде там остановиться. Ну нет, меня там примут. Но там, там деревня, там не знаю, сколько осталось. Дома стоят, но которых живут, может, там пять хат, шесть, mm -hmm. а место красивейшее. Ну, вот точно так же, как Мстислав. Я бы с удовольствием и дальше приезжала. Но я туда приезжаю, пока там есть жизнь. Но там останутся могилы, и все равно мы будем ездить, и все. А ехать больше 300 километров в одну сторону без ночевки, оно даже сложно просто физически, чтобы ты за один день Конечно. успел. Я к своим родственникам вот по могилам с я скоро туда, туда поеду. Ну, там 100, 120, 130 километров, это в одну и в другую сторону я за день успеваю. То есть я обычно там не ночую. А если говорить о Мстиславле, это уже другие расстояния, там переночевать хочется. Поэтому вот, вот этот агробизнес и вот все, что связано с предпринимательством в мелких городах, в райцентрах и так далее, нельзя под одну гребенку, нельзя даже сравнивать с Минском, да. и нельзя, да. нельзя вообще нельзя рядом ставить. Там и так этих деревень въезжаешь в деревню Лещенко, ни одного дома не осталось. Деревня Засожье, которое я ошибка. люблю, там тоже ни одного дома не осталось. Это ошибка, нельзя очень это большая, же. Это грубая ошибка. Убирать, убирать вот, просто вот действительно, это, знаешь, как в школе бы сказать, поставить за это кол. Это ошибка, грубейшая. И она сейчас работает на деградацию, да? а не на развитие. Потому что сравнили, уравняли мелкое и города, ну, столицу. Нельзя все по столице мерить. Столица – это столица. А периферия – это периферия. Да, там другие подходы. И... Да вообще подходы, надо менять Знаешь подходы как? на благодарность. Угу, и вплоть доверие. до того, что на, доверие, на доверие. той же самой периферии вводить подходы, чтобы налоги заменить на благодарности. Чтобы эти предприниматели выжили. Потому что есть те, кто не выживает, которые… Но ну, я видела, что распродаются люди, и они просто не будут работать. А если они не будут работать, то кто будет работать? Угу. Понимаешь, спится легко… Ну и плюс сейчас очень высокая смертность прошла. Вот, очень, очень много умерло людей с тяжелыми заболеваниями. Mm -hmm. И как бабуля говорит, мы когда приезжаем, она сразу кучу дел, Вот это покосить, это убрать, это то, это то. И потом говорит, если бы, говорит, вы что-то не успевали, то нам лучше задержаться и доделать работу. Почему? Потому что, говорит, там не обратиться никому, говорит, на улице ни одного мужика не осталось. Ну, это факт сейчас. Поэтому пока дети приезжают, приехал, помог, что-то сделал. Я даже зависла над этим всем. На самом деле глубиной прям зависла. Идут такие вещи. Сознание общества глобально надо менять. Глобально. Глобально игра в государстве вижу. из вины или игра в государстве из благодарности. Да. Из чего будет? Из податей или из благодарности? Из чего? Где развитие? Оно же очевидно. И сейчас наши слова могут звучать вообще глупейшим образом, да, но пройдут годы, и будет очевидно, что вот в, в начале этого века об этом говорилось вслух, и это можно было начинать делать прямо сейчас для того, чтобы изменить цивилизацию, изменить то, что происходит. Если мы даже возьмем для масштаб... Для этого не надо, знаешь, как для этого не должно быть «а ты, а ты, а вот ты, а ты, а ты». Не должно быть, мы а должны я, быть все, да, все «Я, вместе. Я, я, я, я, я, мы вместе». Да. Я отвечаю каждый за отвечает. Жить, Не полагаясь да. на другого а На себя угу. На себя и работа На себя и действия На себя и проявления и Если каждый будет жить там По принципу, где я, там и солнце угу. То зацветут сады везде угу. Потому что Кстати, что мне очень нравится Белорусы очень трудолюбивые И россияне Много трудолюбивых, украинцы трудолюбивые Очень много трудолюбивых людей Белорусы вообще они без работы не могут. Вообще, вся периферия, я тебе скажу, трудолюбивая. Вот периферия то, что сейчас просто исчезает и размазывается. Периферия. периферия да. А периферия это самые трудолюбивые люди. Возьми что угодно. Беларусь, Россию, Украину, любое возьми. Да. Все выращено своими руками, обработано, поля ухожены. Mm -hmm. ну, проезжали мимо садов очень много яблок в садах. И люди, люди не знают, что с ними делать. И участников. Но ну, Этот же год урожайный, очень урожайный. И э, я вижу проблемы. Поэтому меня очень порадовали солигорцы. Если бы и другие точно так же поступали, то молодцы. Кто-то закапывает яблоки, а кто-то бы купил тебе за эти 10-20 копеек и больше на то, чтобы сам сок выгнал и своим бы детям дал бы свежий. Да, на самом деле, ведь по сути-то все люди, они теплые на да, самом деле. Да. и у каждого Никогда. сработали да. по, на свои возможности да. мозг да, и смекалка, да. и все. И оно бы пошло, вот оно просто пошло бы расширяться, это тепло. «Дай а свободу, там, да. чтобы человек проявился». А человек может проявиться когда? Когда он благодарен. Да. Когда он благодарен. Когда он свободен. Когда он свободен. Ну смотри, свобода и любовь – это одно и то же. Но да. Шаг с благодарности. Когда да. человек, смотри, пока человек не осознает благодарности да. себе. Однозначно. Он да. себе неблагодарен, даже не принято у нас самого себя благодарить. Муж неблагодарен жене, жена неблагодарна мужу. Дети неблагодарны родителям, родители неблагодарны детям. Родители неблагодарны детям, обвиняют детей, что… Они такие сякие хотят наказать в старости. Как они наказывают их? Тем, что они ложатся, а дети им жопу моют. Вот она неблагодарность родителя относительно своего ребенка. Точно так же неблагодарность детей родителям. И пошли вот эти качели. Точно так же выйдем на уровень государства. Нам вот государство должно. И опять-таки неблагодарность на этом уровне. Неблагодарность в мировом масштабе, в каком масштабе не возьми, благодарность раскачивает игру в обвинение и в несвободу во власть. А если ты эту игру свернешь просто через благодарность всему окружающему миру, той же власти, самому себе. Ты сворачиваешь эту игру, разворачиваешь другую игру. Я проявляюсь через благодарность. Я делаю все, что могу наилучшим образом через благодарность. Я благодарю, и я делаю то, что я могу делать вот здесь и сейчас. Могу я там пойти убрать эту картошку, иду, убираю. Мойду, могу я эти яблоки делать? Могу. Могу я там э, обучать детей? Могу. Могу я там вот это шить, связать, точать? Все, что угодно. Могу. Свечу. Как могу, так свечу. Ну, и к чему мы приходим? ИП. ИП, Индивидуально предпринимательство. Только пред... развитие предпринимательства. И тогда не надо поддерживать предпринимательство, не мешать им да. светить. Да. Просто благодарность вам за то, что вы есть, и дальше предприниматель сам разовьется. Ну. Прорастет, как зерно, сквозь, сквозь, сквозь асфальт а прорастет. А вот как раз-таки все ООО, это, это обман. обман, это попытка спрятаться, увернуться, увернуть От полностью да. ложь. И тогда что мы развиваем? Убираем чистоту, красоту, развитие да? и развиваем ложь. Точно так же, смотри, как если мы возьмем экономики белорусскую, например, или российскую, любую. У нас же постсоветская экономика, она вся ориентируется на валовый продукт. Угу. И деньги у нас считаются конкретно Повод. Имеешь столько, значит, имеешь. И возьми американскую экономику. Акционеры, общество, сколько ты, мыльный пузырь, сколько тебе соберут. Фу. Это не обеспечено деньгами. Но это мыльный пузырь, это же, это же конечно, это развивает Раздутый экономику. Раздут, легко подняться, легко обанкротиться, все легко. Через ложь. Через ложь. И смотри, зайди через валовый продукт, через нашу модель. Да, она тяжелая, она грузная, но она соответствует тому, что ты видишь проявленным. Но она чистая. Но она чистая, она проявленная. Так вот это. Так вот там ООО таки... и проходит, а здесь, да, а здесь должны быть ИП. ИП. Да, да, да. И вот опять-таки о примере. Бери, везде можно увидеть образец, опыт пример для себя, бери то, что действительно, ты можешь посмотреть, о, это хорошо, это, это там, ну, так себе. И бери, бери хороший, расцветай, то есть, бери примеры хорошо, как эти, что там, и с яблоками ты говоришь. Смотри, так даже в сказках русских народных, помнишь, когда мужик вырастил репу и с медведем делил тебе вершки, да, а мне да, корешки, вершки, да? Вершки, да? а потом вырастил пшеницу и говорит, ну, теперь тебе корешки, да. тебе корешки, а мне вершки. Да, да? да, вот оно. Вот оно. Ты можешь выбрать, ты будешь брать корешки или вершки, угу. потому что, когда ты ориентируешься, например, на западную модель, благодаря тем же самым украинцам, беженцам, посмотри, как они подсветили в ТикТоке, на да, в Ютубе сейчас очень много. В те моменты в западной модели, которые ты никогда не взял в свое общество. Угу. То есть... Они подсветили болезнь на самом деле. Они подсветили болезнь того общества, и они подсветили все моменты, как эта болезнь развивается. Угу. Те видео, которые проходят, меня, например, ставят в ступор, когда я вижу людей... Ну, я тогда не удивлена, что сегодня уже существует там и не 5, и не 8, уже, говорят, 80 видов полов. Но, ну, конечно, если ты потерял половую идентификацию, ты не можешь отличить женский половой орган от мужского. И когда у тебя в голове сбито программное обеспечение, просто сбито, ну, да подождите, это больные люди. Давайте поправьте им программное обеспечение, перепрограммирование, и у человека пойдет нормальное развитие в соответствии с телом, Потому что тело в данном случае в проявлении первично. И в женском теле живет женщина, а в мужском теле живет мужчина. А оно Но или они ⁇ это варианты психических расстройств. Да, это вирусы. Это вирусы, да. И вот эти вирусы ⁇ это... Это диагноз, и с диагнозом человек не должен попадать ни во власть, ни да, в образование, подозначно. ни в медицину, подозначно. никуда. То есть если ты болен, подозначно. ты заразен, да. то ты должен находиться либо в изоляции, либо в определенном социуме, который позволяет тебе там быть, жить комфортно. Uh -huh. да? То есть грибы растут там под елью. Uh -huh. Вот и сиди под елью. Если ты исходишь из этого, и если ты все вещи, для этого все лишь надо искренне все назвать честно своими именами. Mm -hmm. Если у человека есть такая проблема, у нее должен быть правильный ведь диагноз. Это ведь это психические заболевания на самом деле, и получается, что человек с заболеванием становится у власти. И очевидно же, что он будет распространять Конечно, поэтому вот все, что связано с педофилией, с гомосексуализмом, с лесбиянством угу. и так далее Что выдается сейчас за норму, очень правильно, что сюда не поступает У -у -у -у. Да? Оно не приходит сюда, но не копируется Не надо копировать болезни У -у -у -у. Надо копировать, выбирать, что ты копируешь И копировать осознанно Для этого дан да, разум Скопируй вот, классные модели, мне очень понравились в Германии а, дома вот тоже видео смотрела, как устроены почтовые ящики, как обустройство внутри жилого дома ведется В принципе, я не думаю, что дом, вот, в котором я живу, хуже. Примерно все то же самое. Вот. Но не все дома, скажем, и сегодня в Минске оборудованы тем же самым видео, и там подъезды хорошие и так далее. Не все. вот надо вот Есть к чему стремиться. Скопируйте хорошее. Да? То, что удобно. То, то что, удобно. что вам лично удобно. И Понимаешь, и не ставьте палки в колеса, если к вам приносят красоту какую-то в дом, да, вот в большие дома, если приносят, не ставьте палки в колеса, потому что вам это, вот вам не хочется, у вас каприз, вам хочется повредничать, да. Возьмите и Вот для этого этих власти людей. нужна, которая приходит и говорит, так, в этом доме будет видеонаблюдение, почтовые ящики хорошие, ремонт делаем. Вот этот капитальный да, и тогда здесь. тогда вот, вот этот. те, кто палки в колеса ставят, они не могут открыть ротик. Они и тогда просто благодарность и все. Точно так же подвели интернет, провели. И не ориентируешься, mm -hmm. как вот э, то, что мы вынуждены да. были сменить студию, да. потому что ориентация пенсионерам не нужна а, на интернет. Да. И и и все. Надо было и спрашивать, да, и она принимает решение, что надо тебе или что не надо тебе. Ну, это вообще просто... Получается, бред. пенсионер решает, нужен айтишником интернет или да. не нужен. Да, да. Да для пенсионера интернет вообще он уже давно... Не... А, кстати, на эту тему смотри, что такое интернет для пенсионера. Если пенсионер успевает развиваться, следить за программным обеспечением, за новизной телефонный компьютер, развитие, развитие, развитие, он не стареет. Он не стареет, он развивается. А он развивается. А если он, как решил, только что развитие остановилось, деградация кладбища. Да, потому играем тебя... болезни Играем в старости, пошел кладбище да, да, да, да, вот оно. Потому что то, сознанию надо двигаться Сознанию надо развиваться, сознанию надо интерес А если ты себе этот интерес обрезаешь Потому что тебе там уже там, 60 И ты уже считаешь, что о, это уже дети, уже чани Но при этом будешь говорить детям этим Не занимайтесь этим там, mm -hmm. да? Да. И ты не виноват Ты виноват, что ты мне картошку не выкопал. Да, да, да, да То есть, понимаешь, вот Сознание тухнет, естественно, если сознание тухнет, если нет интереса, естественно, будет стремиться разрушить э, ту коробочку, в которой оно находится, чтобы выйти из нее. Но ну, видишь, единственное тогда, что человек будет понимать, он поднимает язык болезни, угу. и при этом, смотри, он будет выносить ответственность за болезнь на кого-то, на что-то как крайний вариант на старости, на возраст. А так на Бога, на Вселенную, а все это, на, на, на соседку, лень, которая лень, сглазила лень. и так далее. А на самом деле это деградация от, линии от лжи лени лжи. и от того, что ты сам себе не нужен и не интересен. Да, да. И смотри, да, да. И говорят же даже старые люди, а уже жизнь мне неинтересна. Я уже пожил. Я уже пожил. Ну, конечно, тебе неинтересно, если ты уже к этой фразе пришел, уже, уже давно ты значит не по интересу живешь вообще для тебя естественно она тебе будет неинтересна и будет твоя жизнь сокращаться она будет сокращаться в любом раскладе когда ты не интересен сам себе сам, сам себе и в любом раскладе когда ты интересен сам себе тебе интересно Чувствовать что-то. Тебе интересно, что ты чувствуешь. Тебе интересно разобраться, когда ты чувствуешь вину, обиду, злость, когда зависть, когда гордыня проявляется, жадность. Зачем это приходит в твою жизнь? Какие механизмы это в тебе запускает? Как это отразится на реальности? А может ли твое сознание «вот здесь сейчас хочу, чтобы это сразу проявилось во времени»? проявлений. Вот эти игры, когда тебе начинают быть интересным, тогда поговорим о том, что у тебя удлиняется жизнь, у тебя восстанавливается здоровье, у тебя отваливаются заболевания. И и тогда... У тебя появляется огонь в глазах, огонь жизни. Да, огонь жизни. И тогда тебе не надо торопиться на кладбище, тогда тебе ты и в этом интересна. теле интересно жить. И все, и пошло долголетие, пошло процветать. То есть оно начинает уже укореняться и 150-200 лет будет. Да, да. И дальше. Это в школах тоже надо вводить. Тогда надо в, с детства в школах вводить уроки благодарности обязательно. И взрослым... Видишь как, сейчас есть такой косяк, который очень сильно в школах фонит. Когда нереализованные родители... То есть они не проявились, они получили образование, потому что они рассчитывали, что они будут кому-то нужны, угу. а на выходе, когда они не нужны сами себе, они не нужны никому. И нереализованные папы, мамы долбают этого ребенка и сбрасывают на него свои эмоции, свою злость, свое раздражение, свое... И, соответственно, дети начинают болеть. Вот посмотри на выпускников, хромые, сутулые, больные и так далее. В армию призвать то на самом деле некого, если посмотреть смотреть вот по-честному, то еще 20 лет назад, если взять тот стандарт по призыву в армию, сегодня, сегодня вообще ни одного бы не призвал да на выходе. тогда и выгода получается в, в разнополости этой 80 полов. Ну да. Прочее, вот получается. К чему движемся? Вот да, он, да, да, да. Это все болезни, болезни, болезни, болезни. А на самом деле возвращение к себе и введение а, в школе той же самой благодарности, когда родитель возвращается к себе, искреннему, ему, находит, чем ему заниматься, искренне. И вполне возможно, что свое первое образование он получил зря. Вот сейчас сказала и зависла, у меня это первая техническая а смотри, какая тема, которую мы с тобой нашли. Техническое образование будет расти только в цене. К этому мы придем. Смотри, к чему мы пришли последние наши консультации, когда мы... А вот у человека уже убрал из подсознания все, живи, создавай и так далее. А у человека даже уже изменения по телу идут по здоровью, и ребенок там выходит и так далее. Живи, создавай, развивайся. А у человека не хватает плотности сознания. А плотность сознания, она от чего зависит? От информационной заполненности. А эта информационная заполненность чем? Это тебе не мелодрамы посмотреть угу. и не этих вот э, пупсов понюхать. Это тебе э, физика, математика, это прикладные науки, естествознания. все, что связано с мирозданием, с проявлением. И потом дальше то, что связано с тем, чтобы ты мог проявиться в действии. Творить, строгать, изобретать конструировать и так далее. И э, техническое образование очень сильно уплотняет сознание человека. И не просто так у нас с тобой техническое образование у тебя и у меня первое. А дальше уже можно наворачивать лингвистическое, психологическое, какое Пожалуйста, хочешь. Да, дальше расширяйся. И потом смотри, какое тебе из этих да. надо, какое не надо. Я, например, одно вообще похоронила, оно вообще не надо было, зря потраченное время. Второе. Но... А так, получается, техническое образование, оно никогда не будет зря. А дальше все равно надо находить себя. И для тех людей, у кого... Не хватает вот именно этой плотности сознания, когда есть вот эта распыленность, размазанность, то просто тупо сесть, поднять учебники за 10-11 да. классы да. и начать заново изучать физику, математику. А, а в этом кто помогает? Дети. Дети. Вот. Ты учи со своим ребенком уроки, и не тыкай ему, что я ты такой умный, а ты болван ребенок. Да? А сядь и а сам сядь выучи. И начинай поднимать все это, только тебе на пользу. Да. да, Потому что у тебя плотности сознания не хватает. Да. У тебя просто не хватает азов, знаний о мироздании. Угу. И тогда ты не можешь заниматься миросозданием, потому что у тебя не хватает опыта и знаний. Как ты можешь э, писать, читать, если ты не знаешь букв? Да. Выучи буквы. Вот. Так же как Это ну... недообразованность. Получается. Да, да. Поэтому все, что связано с образованием, инфодайинг, поэтому в школе очень нужен. Образование играет большую роль. И образование должно быть в обществе, оно должно быть хорошим, качественным. В Беларуси, кстати, хорошее образование, как ни крути. И высшее образование у нас хорошее. Потому что оно еще временами советское. Временами. Временами. Но надо было Я дополнить последними открытиями, сказать, изобретениями так. и так у -у -у. далее. Временами, да. Частично хорошее. А... Меня удивляет сейчас, что, вот, Ярослав пошел в пятый класс, не хватает плотности материала, угу. у нас был материал плотнее. Вот то, что размазали, не хватает плотности уже сейчас в образовании, то есть материал размазан, его надо было поплотнить, но я думаю, что к этому тоже со временем придут. Еще школа, школах, знаешь, что хорошо очень, мы-то проходим там анатомию, да, человека. Но это, я вот четко знаю, что ребенку в школе очень хорошо изучить плотнее этот материал. Как, как ты устроен, как что работает, и с интересом подать этот да. материал. Потому что это Разуметь знать, себе, да, знать как ты да, устроен, это самое важное, это самое важное это забота о себе, это любовь о себе, к себе, и это момент разворота, знания, к себе. момент дознания да, себя, и ты будешь ценить себя. Это опять-таки к этому акцент не на литературе, не и, на, на, на пустышках. На Литература, пустышках я считаю пустышкой. Я тоже считаю этот материал он хорошо, если его преподает преподаватель а, не с подачи там не знаю, воды, а с подачей интереса просто как опыта показать. Вот такой опыт, вот такой опыт, вот здесь такой. Все, это можно, да. Но это больше она не нужна. А ведь это Точно так, как Это же искусство. Братцы, то, как подано у нас сейчас искусство, это искусственный. Наш мозг вот четко все искусственное. Все. Вот оно искусство. Ты знаешь, вообще, если брать тему искусства, если мы возьмем живопись или там примеры искусства из современного арт-варианта, то вообще просто New арта и так далее. Смотри, раньше человек много учился, старался написать картину там подробнее, подробнее. Да мелочей прям точно-точно. Много труда да. и на выходе зачастую умирал в бедности. Да. А смотри сейчас у нас есть люди, олигархи. Он строит дом, и ему надо на стену вот размер такой-то на такой-то, в, -то, в таких-то тонах, да, и чтобы там что-то было нарисовано. Но если ты имеешь много денег, и к тебе приходят богатые персонажи в гости, то эта картина должна стоить минимум там 10 миллионов долларов. И вот рисуются. Тебе какие-то нужны? А, такие. Так, плязь, краской, размазал, размазал. Главное, что она стоит 10 миллионов да, долларов Да, да, да, да, главное, чтобы было вау Такого вау, нет нигде Да, так оно, любое плязь, Такого Это не обезьяна будет Это эту картину Или слон, да, и веслон, а, да. А, Ну и вот и получается а, Заход просто с другой стороны сегодня идет Это не об искусстве а потому Это что... о том, что а, в интерьер должно быть вписано дорого, ну можно было деньги на, рас, расклеить на этой картине на эту сумму, потому что и сам дом раздут, да, поэтому пустота, и она пусто. и требует пустоту, пустота притягивает пустоту, и тогда нет искусства, а есть искусственность, да, искусственность, ничего. и так оно, и тогда искусственность, а наш мозг не различает слова вот эти, они а искусственность Автомат. там, где ты сам искусственный. Угу. Нажрался пластика. Да. живешь не своей жизнью. Дома тебе не нету. Бог вынесен из тебя. Спишь во сне, уснул и беспробудно. И ушло сознание. А здесь просто робот-автомат. Так что ты не искусственный при этом? Конечно. Вот, вот тебе робот. и показатель. Человек начинается с того момента, когда он становится интересен сам себе. Угу. Робот выключается. У него происходит короткое замыкание и поломка когда человек разворачивается в себя и говорит «Как?». И «Вот здесь я чувствую обиду. Почему я чувствую обиду?» вот «Здесь я чувствую злость. Почему я чувствую злость?» И пошло, и пошло, и пошло. И тогда человек будет разворачивать, а что же у него в психике, как устроено, что такое эго, как формируется личность, а как, а как, а как. И в конце концов он придет «Кто я?» и «Зачем я живу?» И ответ на вопрос «Зачем я живу?» он будет получать с разных информационных уровней в зависимости от того, как он себя осознает, в зависимости от широты восприятия, вот тогда мы сможем говорить о том что человек просыпается а до этого глубже и глубже в сон уходит робот автомат пилите гири.